Добрый день. Меня зовут Максим. Хочу оставить отзыв о клубе инвесторов и более съезде. Впервые приехал офлайн на съезд, до этого всегда смотрел в онлайне. Конечно, атмосфера офлайн совершенно другая. Вот. Именно на этот съезд, наверное, не только я, в том числе и другие участники приехали с множеством вопросов, что с рынком, вирус, не вирус, что делать дальше команда Максим, Петров» нам просто все рассказал по полностью, не осталось вообще ни одного вопроса. Вот. Никита Сиников, наверное, ответил тоже на одни Один из таких главных для меня вопросов. Это с какими компаниями будущее, с какими технологиями будущее. Вот. И был посвящен целый блок этому. Вот. На самом деле информация бомбическая. В принципе, клуб инвесторов да это окружение людей, которые инвестируют под чутким контролем профессионалов. Тем, кто хочет инвестировать, знакомиться с инвестициями. Всем желаю выступать в клуб, учиться у Максима Петрова. На самом деле это огромное ему доверие. Никаких некологичных вещей от него в принципе нет. Большое спасибо клубу Максиму Петрову. Ребят, всем удачи.